Свежий, наверное, ну, значит, я буду снимать как я считаю нужным. А можно не сегодня? Андрей Судянович, трансфер – лучший способ общения между с Я не понимаю, я сделал замечание. Согласно закону, я не имею права передавать правду. Да. Я не знаю, я не хочу, 4 марта 2020 года. Протокол административного правонарушения. Рапорт инспектора Зинькова. Остановление поделы решения Центрского областного суда от 17 апреля на жалобе Григорьевского областного суда 25 марта. Женок проверки лиц и транспортных средств по Так, вот речка на возложение лица. Александр меня вы тоже есть? На усмотрение сюда. Суть-то Да, Вы можете установить камеру так, чтобы она полностью охватывала весь процесс, а не только меня, Только с и вас. Тогда я буду вступать я буду переводить камеру на себя, если что. Нет, вы можете сделать так, чтобы это было объективно. Ну давайте куда-нибудь на шкаф поставим. Давайте, чтобы смотрите так, чтобы видно было, как раз не было полностью спонсорный пускай. Ну, а можно не смотрите делать? Ну куда? Здесь нет подставок. Я не знаю, я не хочу, чтобы было ну, видно и нет. Ну, значит, я буду снимать, как я считаю нужно. Ваше я возражаю против такого... Возражать как, надо на, было, приходите. Если Денис Владимирович, там стоит лучший способ общения между... Я странами. не понял, я сделал замечание. Вы не корректно информировали. Хорошо, я не буду снимать представителя, буду снимать самого ответчика. Так вас устроит? Я То есть, снимать суд и себя вы не желаете? Избирательные Нет, я буду э, по мере выступления переводить объектив камерного уступки. Поставьте вот сюда стул, поставьте камеру тогда, чтобы было видно все участников дайте. процесса. Вот у вас стул. У, у меня он занят у, у вас нет? два стула, пожалуйста, используйте. У них тоже два, которые не используют. У вас еще и стол есть. на себя, пожалуйста. У вас у камеры, я думаю, достаточно широкий угол. Вы можете охватить всех присутствующих с вашей стороны. Ну, широкий угол, но малое расстояние. Можно я посмотрю? Посмотрите, мой стул видно. Вы данное требование выполнили? Нет. Почему? Поясните. Потому что у меня нет такой обязанности по закону, по закону России, на тот момент Российской Федерации. Ну, то есть вы посчитали, что выходить из вашего автомобиля и проследовать патрульный автомобиль вы не должны были? Я посчитал, что я имею право пользоваться своим конституционным правом на свободу передвижения. Вот что я посчитал.